За кольцо дернуть, позабыть, Сварочной горелкой танк чинить, В воде на парников лечить, Случайно Си 4 под ногами подстрелить. Глупых смерти, эй, так много глупых смерти, эй. Глупых смертей эй, Так много глупых смертей. Глупых смертей, так много глупых смертей. На пути квадроцикла встать, Как а среди деревьев попытаться летать, В развалинах остаться ждать, И маленького мафа арбалетом доконать. Глупых смерти эй! Так много глупых смерти эй. Глупых смерти эй, эй, так много глупых смертей. Глупых смертей, так много глупых смертей. С роботами начать дружить Гранату от стены случайно в ноги отбить И на ходу в истребитель сесть Зачем эта красная кнопка здесь? Глупее нет эй смерти, нет смерти, Глупее нет эй. Так много их, так много глупых смертей.